продолжаем о том как справиться с ленью как найти способы заработка лень есть элементом на который стоит обратить внимание когда есть лень и человек от нее страдает ждите неприятностей потому что когда жареный петух в попу укусит вас то вы начнете скакать если вы ленитесь это говорит о том что вы живете хорошо и вы попали в ловушку отсутствия потребностей наоборот Скажите себе, меня не удовлетворяет то, что у меня есть. Я буду достигать большего. Тогда лень ваша исчезнет. Когда человек имеет лень, он должен начать жить с мотивацией ради кого-то. Человека можно заставить жить ради детей, из-за болезни или для какой-то социальной задачи. Соопасить человечества, помочь людям, построить страну. Ну а вы для себя выберите свою мотивацию. Как найти способы заработка? Тоже смешной вопрос, как найти способы заработка. Знаете, я когда-то в Виннице очень давно хотел открыть ресторан. И приехал, и там рядом с метро, рядом не метро, а рядом с вокзалом, хорошее место такое. И вот я договорился с начальником вокзала, с начальником там при вокзальной площади и так далее и решил открыть там ресторан Мне для этого нужно было я помню по моему даже 70 или 80 тысяч долларов стоило помещение ну еще столько же для того чтобы это все организовать и так далее ну и в центре прямо вокзальной площади женщина торговала в ведро в ведре торговала пирожками ну и я решил узнать как вообще у нее пирожка пирожки продаются или нет ну увидел рядом с ней мужчину такого невысокого роста в кальсонах как говорят в одессе подошел я и говорю этой женщины здрасте здрасте вкусно купил два пирожка для приличия и говорю надо же у вас такие вкусные пирожки она говорит да у нас только свежие пирожки они же по-украински там разговаривают Ну я как бы русскоязычно вещаю поэтому не буду переходить на украинский и говорю а, скоро закончится ваша лафа я знаю человека одного он собирается здесь открыть ресторан и Говорю, когда он откроет ресторан, то у вас все закончится. И этот мужчина стоит, внимательно слушает, и когда я начал идти, он меня догнал и говорит, послушай, юноша, хочешь я с тобой поговорю? Я говорю, конечно, мне интересно, что вы хотите? Он говорит, а он такой одесский. И говорит, меня зовут Вениамин Сидорович, ну допустим. И говорит, а угости меня чем-нибудь. И мы там пошли, где-то стали и там... Кушаем, сели в ресторан, кушаем, я его довез, ему как раз в центр надо было, я его довез в центр, а у него сзади ехал охранник на машине, и он мне говорит, знаешь, я тебе хочу дать совет, если ты решил делать пирожки, то это правильный выбор, потому что когда начнешь ты печь пирожки, то рядом становись в другом месте с ведром и будешь хорошо зарабатывать, сынок. И тебе хватит, и твоей семье хватит, всем хватит. Но если ты надумал открывать ресторан, то не делай этого. Почему? Люди торопятся с вокзала, они торопятся домой, они торопятся на вокзал. И если они голодные, то поверь мне, они не пойдут на вокзал. А если ты решил на вокзале открыть ресторан, то влюбленный мужчина, женщину влюбленную в ресторан на вокзале точно не поведет. А в ресторане на вокзале будет находиться непонятно кто. Послушай, сынок. Там, где люди приезжают к своим семьям и там, где уезжают к своим семьям, ресторана хорошего никогда не получится. Поэтому вот так. И вы знаете, он был таки прав. А чем же он был таки прав? Он был тем, что не нужно открывать ресторан на вокзале. А потом ресторан на вокзале открыл кто-то другой. И как назло оказался моим знакомым Валерой. И я у этого Валерия, Валерия спрашиваю, Валера, ты счастлив, что у тебя открылся ресторан на вокзале? Он говорит, у меня никто не ест в этом ресторане. Я же думал, я открою ресторан, туда будут люди ходить толпой. Я говорю, но ну, раньше же, говорит, были рестораны. Они и раньше плохо работали, эти рестораны. Не хотят люди. Так обычно люди с собой бутерброды берут. А так в ресторан обычно заходят либо холостые мужчины, либо холостые женщины, либо женщины легкого поведения, либо фарцовщики, которые там общипывают кого-то. Ну и там контингент обычно, знаете, такой э, внутренний бандитский контингент, который обычно кроме водки и бутерброда ничего не закусывает. Это одни и те же люди, они обычно там ну, а если какие-то залетные, то они очень редкие гости, но этот ресторан, он уже никогда не будет рестораном предо-порте, -а там не может быть никогда хорошей кухни, ну, и, в общем-то, не располагает это ни к чему, а, такие рестораны. Ну, и, конечно же, если там в Одессе ресторан, то на вокзале контингент будет плохой, ну, и так далее. Такие рестораны обычно это нехорошее условие, хоть и большой трафик людей. Так вот, к чему я это все говорю? Когда человек сейчас хочет зарабатывать, этот человек должен быть, первое, специалистом. Второе, не думать сразу о большом, начинать с маленького. Третье, если вы собираетесь чем-либо зарабатывать, то начните обучаться тому, как это делать. А чем зарабатывать? Послушайте люди. Все, что сейчас закрыто и не привозится из Китая в Россию, из Европы в Россию, из Украины в Россию, из России в Украину, это все можно делать. А это все. То есть, начиная от суперклея и валенок, и заканчивая резиновой обувью и там чем угодно, это все завозится. То из Китая, то еще. И это все можно делать. Можно делать духи, можно делать резиновые перчатки, можно делать. И здесь важно не только сделать или обучиться а стаканчики, бумажные, пластмассовые, какие-либо еще. Здесь очень важно, многие начинают делать, но не у всех получается продавать. Здесь очень важно рассматривать вопросы продажи. А для этого необходимо понимать, что есть элемент воронки. Ну давайте я вас не буду этому обучать, договорились, потому что у меня как бы не обучающий семинар, а в общем-то развивающий. Есть очень хорошие такие сайты, называется «Как сделать бизнес в гараже». И там очень много интересных идей, есть блоги, которые ведутся, даже блог вести. Там на блоге, у которого есть там 80 тысяч человек, каждый месяц можно зарабатывать от полутора тысяч долларов. Если каждую неделю три раза вы выкладывать новое видео. И все, это очень хороший бизнес, прибыльный. Правда, не обманываю. Главное, чтобы видео были такие, чтобы много людей хотело смотреть.